Что происходит в стране? В конце 90-х, начале 2000-х годов пропали оппозиционные политики. Эти громкие дела до сих пор не раскрыты. Почему? Да потому что мы молчим. А молчание – это знак согласия с тем, что мы смирились. Мы смирились с давлением на независимых журналистов, с их задержаниями и огромными штрафами. С нашего молчаливого согласия вводят дорожный налог. Постоянно дорожает автомобильное топливо, продукты питания, поборы в школах, в детских садах. Молодые ребята гибнут в армии, а министр вооруженных сил до сих пор не подал в отставку. А мы все молчим? Выход на пенсию стал шагом в нищету. ИП и малый бизнес на грани выживания. У нас украли выборы, и об этом знают уже все. ОМОН и милиция защищают власти от нас за наши же с вами деньги. Это очень удобно. Может, хватит молчать? Может, хватит молчать? Может, хватит молчать? В нашем главном законе страны, Конституции, четко прописано, что мы имеем право на митинги, шествия, на свободное выражение своего мнения. Но чиновники отняли у нас право выражать свое мнение. Но сейчас речь идет о судьбе тысячелетнего города с богатой историей и замечательными людьми. Мы домолчались до того, что кучка чиновников, наплевав на нас всех, приняла решение строить этот дьявольский завод. 14 октября приходите на площадь Ленина в городе Бресте в 12.00. Хватит молчать. Приглашаем всех чиновников, кто своей подписью дал добро на строительство этого дьявольского завода. Приходите и не забудьте пригласить очаровательную Ию Малкину. Нам есть, что обсудить. Хотел бы еще добавить. Мы вот сегодня с Артемом списывались, если ну, и обдумывали такую вещь. Если кто-то без Бреста э, мог бы вообще в идеале, как мы уже неоднократно повторялись, прийти к нам в Дискорд, а лучше бы мы делали не трансляцию, соответственно, там или с Ютуба, или там с любой социальной сети, там, в Вконтакте и так далее на месте непосредственного митинга. То есть мы могли бы так сделать, если есть какая-то возможность, кто-то непосредственно, кто пойдет на митинг. Естественно, мы к нему не призываем, если, допустим, кто-то пойдет. И ты же видел там кадры этих анархистов. Вот. Помнишь, о чем мы говорили там полчаса назад по поводу анархистов? По поводу открытости. То есть и эта идеология сама по себе провальная в том плане, что... Люди белорусы не строят эти горизонтальные самые связи друг с другом. То есть они закрываются в себя и не становятся открытыми. Понимаешь, о чем я говорю? То есть это путь никуда. А так, если бы эти анархисты выбирали вот эту свою идеологию на второй план и действовали в открытую, как граждане, непосредственно как Петрухин, там, Кабанов, Паук и так далее. То есть непосредственно заводили свой блог и действовали в открытую, все делали в открытую. Тогда бы все было бы изначально по-другому. Вот основной посыл. Опять же, в Бресте могли бы уже кучу по каждому району сделать кучу чатов в Телеграме, в Фейсбуке и так далее, и координироваться, как можно было бы там, сделать, как бы там можно подать заявление на одиночный пикет. Опять же, даже на него не нужно заявление, но там, насколько я знаю, нужно по, по другому закону и так далее. На те же другие пикеты и так далее. Все, бы, все они могут и так сделать, вместо того, чтобы заниматься этим анархизмом, который не выгоден в принципе. Сам по себе. Это закрытость общества, само по себе. Не нужна идеология. Я, в принципе, высказал по этому поводу Бреста и вот этого месяца который завтра будет. Больше открытости должна быть. А кот, я тебя немножко перебью отвлекусь. Тебя на стриме, на трансляции в Ютубе я не слышу, поэтому, ну, мало ли что. И еще. По поводу всех. Это же продолжаю. По поводу. Северинца Пашиняна и брестских <къем> Кабанова и Петрухина. Просто люди хотят лидерствовать, хотят, могут проявить себя как лидеров, но э, в отличие от Кабанова Петрухина, э, Северинц себя немножко дискредитировал. Э, не знаю, кто из... Ну, кто-то особо смотрит за его выступлениями где-нибудь на каких-то ток-шоу. Одно из качеств, скажем так, лидера это то, что каждый человек, каждому человеку он будет гарантировать, что он может спокойно заниматься своими делами, но ну, это очень образно. Но вот в том-то и дело, что такая больная тема свободы это, как бы это сообщество. И на одной из тем он сказал, что он не принимает этих людей. Он их принимает только потому, что он верующий. И вот это вот, вот это вот его рылочка вот этого вот непринятия принятия ЛГБТ, она немножко будет бить по его репутации как Пшиняна, как политика. Поэтому вот с моей точки зрения как политика он. А почему это? К чему это? То есть тут вообще Я тебе он... скажу. Ушенин а вообще за, про А за это за, заикался Северинец вот в чем дело И это будет немножко бить по его пашиняности по его вот этой свободе которую он дает он когда он лей... говорил про пашиняна он имел в виду именно другое лгбт тут совершенно ни при чем тем более это просто я знаю э, так сказать традиции белорусского общества консервативные то есть они не очень-то mm -hmm. э, при приемлемые к лгбт то есть большая часть населения относится крайне отрицательно к лгбт это, это лишь один из примеров, просто хотел сделать. В этом плане только себе очков прибавил в политическом, когда он так сказал. И лично Опять мне наплевать полностью на ЛКБТ. Понимаешь, Но... в чем дело? Русскому, как, то есть их и не эта тема волнует. Им бы лишь бы, то есть белорусам лишь бы найти, где поесть банально. То есть, понимаешь? Это их волнует. Ну и как вообще общество устроено? А Эмитодор, вот Северинец, правоцентрист, он консерватор и он высказался с точки зрения этих сил. Если какой-то человек, представляющий ЛГБТ-тусовку, какой-нибудь ультралиберал выдвинет свою кандидатуру, то кто мешает ему высказаться в поддержку наоборот ЛГБТ и того, что мы там, например. Если вы выберете меня президентом, например, он скажет, то я наоборот законню браки. Только Эмитодором ты увидишь, какая будет поддержка населения, то есть кто поддержит одного, а кто другого ты увидишь, что перевес будет гораздо больше на стороне северинца. То есть народ просто не очень приемлет эти идеи. Вот в чем дело. Народ-то не приемлет, но это та но тот момент, народ, как политика, не где не может за него зацепиться. Вот в чем проблема. Как, как политика, он берет и делает абсолютно в этом плане. Политику прохленно. нужно вы, выиграть русского... мнение большинства, Понимаешь? а не против него идти. Тем более он не отрицает, то есть он не говорит, что там нужно их сжигать и так далее. Он этого не говорит, он говорит как классический консерватор в этом плане. И нормально он говорит, то есть со своей точки зрения. Господи, да плевать, то есть его плевать в том плане, что живут они и живут. Не в этом же дело. И не это самое главное с точки зрения Беларуси. В Беларуси куча проблем, в конце концов. Это просто моя заметка, но не более того. Ладно, надо так новости читать, следующее. Не будем тянуть время. Вот здесь появилась такая информация по поводу биометрических паспортов. На сайте Promis, связанная с обещаниями. В конце 2018 года, когда мы получим биометрический паспорт для выезда за границу и id карту То есть это декабрь 2016 года. Нам обещали, что будет вот эта ИД-карта. Всех там... Тогда вот был такой хайп, типа там многие выпускали блогеры видео. Типа все всех подставили под контроль. Скоро выпустит карты с чипами, там это д и тп. А ничего подобного. Дальше. 30 мая 2017 года. Мемперические паспорта белорусам начнут выдавать с 1 января 2019. А теперь уже пишут э, март 18 и Д-карты выдавать начнут с 1 января 2019. А теперь уже информация. Сегодня я слышал, что с 2020 -го года только. Так что, как всегда, у нас ничего не выполняют обещания. Даже, как говорится, вот такие. Так что не беспокойтесь. Пока у нас ид карт нету. Следующая Ведь новость. Студбай. С иностранных компаний с белорусскими корнями в Беларуси хотят взимать налог э, со всего мирового дохода. То есть э, не только то, что они зарабатывают здесь. Но если компания признается белорусской, то она должна платить доход, э, налог с доходов. Не важно, где она их получает, в какой стране. Если белорусские корни имеют, то типа все. Иностранные компании могут признать белорусской серьезными финансовыми последствиями. Их заставят платить налоги со всех мировых доходов в бюджет страны. Такое положение прописано в новой редакции налогового кодекса, который должен вступить в силу с 1 января 2019 года. Так же, как и наш декрет о туньядстве и многое другое. То есть 2019 год обещает быть веселым. Денег явно в бюджете нет. Это говорит вот о том. Также вот в будущем, в следующих новостях мы будем обсуждать по поводу нефти, там, э, по поводу того, что Россия принимает по отношению к Беларуси. То есть большие дыры в бюджете появляются. И вот в связи с этим такие законы и принимают. Что изменится в законодательстве и как это повлияет на белорусских собственников? Вот, э, как место регистрации влияет на платежи в белорусский бюджет? Налоговое законодательство разделяет организации на белорусские и иностранные по месту регистрации. Белорусские компании платят налоги в бюджет страны э, со всего мирового дохода и внутри страны, и за границей. Иностранные компании уплачивают в бюджет Беларуси только налоги по деятельности, доходам и имуществу на территории Беларуси. Могут ли сейчас иностранные компании признать белорусскими? А в действующей редакции Налогового кодекса, 15 статья, сказано, что при... Отсутствие бездействия места госрегистрации компании, оно определяется по местонахождению высшего органа управления, по месту, где принимаются ключевые управленческие решения, по месту, в котором находятся основные бухгалтерские документы, либо по месту жительства руководителя или учредителя. То есть теперь мы понимаем, почему многие компании выводят, так сказать, свои главные офисы за пределы Беларуси. Как говорится, от греха подальше. Лучше не вести тут ни бухгалтерию, ни чтобы чистился руководитель тут, ни чтобы главный штаб находился. То есть, тогда надежнее будет, не ограбят. Сейчас нет активной практики применения этой статьи и квалификации иностранных компаний в Белорусске для последующих дополнительных взысканий налогов. И как изменится доход? На стадии общественного обсуждения и подготовки новой редакции Налогового кодекса в парламент статья 15 была несколько раз изменена. В последней редакции критерии для признания иностранной компании белорусской детализированы и расширены. Это может произойти в следующих случаях. В соответствии с Международным договором Беларуси по налоговым вопросам, положение которого определяют резидентство организации, в случае... О бездействии иностранной организации в государстве, по законодательству которого она создана, и нахождение места ее фактического управления в Беларуси. Иностранные компании рискуют стать налоговыми резидентами Беларуси прежде всего в том случае, если за границей у них не будет реально работающего исполнительного органа, директора, управляющего и лекционеров. В зависимости от того, кто занимается текущим руководством деятельности организации, предупреждают специалисты. Подобные нормы направлены на борьбу с фиктивными и действительно бездействующими на территории иностранных государств компаниями, которые реально управляются с территории Беларуси. Так, Кто попадет в зону риска? Торговые компании, которые были созданы для удобства работы с нерезидентами. Такие, например, часто создавались в РФ для оформления документов по импорту из Беларуси и уплаты возного НДС. С ним, как известно, российские компании самостоятельно никогда не хотели связываться. Транспортные и транспортно-экспедиционные компании, IT-компании, иностранные компании. В чем опасность для белорусского бизнеса конкретно? Пока открытым остается вопрос, не приведут ли такие изменения к наказанию добросовестных компаний, которые регистрировали бизнес за границей для своего удобства и не пытались получить налоговую выгоду или уклоняться от уплаты налогов. Также неясно, распространяется ли статья 15 Налогового кодекса на резидентов ПВТ, которым декрет номер 8 разрешил управлять иностранными компаниями, удаленно из Беларуси. Из прописанных положений пока непонятно, будет ли считаться бездействием подобная ситуация. У иностранной компании за границей есть реально действующий офис с работниками и наемным директором. При этом он не согласовываются и действия с собственниками, которые находятся в Беларуси. Также неясной остается методология до начисления налогов иностранной организации, а также то, будут ли учитываться при определении налоговой базы затраты зарубежного офиса на его содержание, себестоимость произведенной продукции и прочие расходы, говорят эксперты. Более того, Сейчас в законодательстве страны нет технической процедуры постановки на учет иностранной компании в качестве налогоплательщика Беларуси. То есть, даже при наличии добровольного желания у зарубежной организации заплатить какие-то налоги в бюджет республики, сделать это будет крайне затруднительно. То есть, как всегда, не без косяков. Ну а причем тут. Самое главное смотреть, кто инициатор вот этого всего нового обложения. Вот это и вся суть является. Белорусское Кстати, ком... государство. Кто именно? Ну, тем не менее, просто, скажем так, уже за границей некоторые белорусские торговые марки, типа МТЗ и Беларусь, арестовываются в некоторых странах. Ну, они Я давно знаю, это арестовываются. Просто, да, они давно арестовываются. И по другому Но вопросу. Меня... Связанным с правами. Да, по другому. И... Это уже немножко отдельное отвечание. Тем не менее, Белорус. Просто... Кому-то нужны налоги, деньги. Все, да. и не о чем разговаривать. Это все эти, как бы они ни называли, под какими бы предлогами они не говорили, просто либо нужно ввести монополию на что-либо, как было с запретом продажи поддержанной какой-то там одежды, и сейчас даже общественное обсуждение, якобы общественное обсуждение проходит. Это из той же категории вот этот вот налог. Нужны деньги в бюджет, казну. Даже будет выбрать, точнее. Все очень просто. Следующее. Ну, да, мы не давать свободу в плане того, чтобы предпринимательство и решение давления налетело... Я же говорю, монополисты. Такой шаг, по-моему, наоборот будет вести к тому, что белорусские компании решат от греха подальше отсюда просто сбежать. Да и иностранные вряд ли захотят так приходить, подумают ну, Естественно, раз. чем больше налогов, тем больше экономики в этом плане. Не, ну смотри, а почему бы и нет? Не признать, например, Coca-Cola в Беларуси уже работает. А почему Coca-Cola не признать белорусской компании? Пусть платит налоги, как говорится. Coca-Cola в есть же там отделение. Они там, не знаю, как по франшизе. Они платят налоги. Они так платят. Так они платят в Беларуси по своей деятельности в Беларуси, а пусть платят еще по э, своей всей мировой деятельности. Почему бы нет? Тогда они просто потому что смысл тут оставаться Вот я и говорю, War перевел свой офис, и сам говорят кислый на Кипре живет уже. У Варги именно гадочка в Беларуси какая-то осталась, либо дочка, либо отделение какое-то. Так вот главное, я не подтвердил что... это. Не цен не центр, не центр. То есть центр-то они свой вывели, вот в чем дело. Дочерняя компания и под... поддержка техническая осталась, но как бы компания основана здесь, и поэтому как бы главный офис должен был в Минске находиться, чтобы, как говорится, весь мир видел, что вот это мы, наша компания. Почему-то э, крупнейшие офисы, например, американских компаний, они хоть производство в Китае выведено, но они находятся там у себя, например. да. А у нас то есть, получается так, что бизнесмены стыдятся в собственной стране держать уже главные офисы своего бизнеса, потому что, блин, какие-то тупые чиновники, совки обкладывают их налогами. Не то, что стыдятся, а то, что просто видят, что тут нет выгоды, кто представляет, потому что да. такие налоги. Его бедность, перспективы деятельности. В итоге идет плановая национализация. Ну это не совсем национализация, что ты говоришь. Это просто, просто сокращение. Это, ну, да, сокращение идет, а потом идет национализация этих уже заводы, и их целый а бизнес. То есть бизнес отмирает и идет плановая. Да, и методором, <связывающие> национализация <связывающие> у нас в, тоже имеет место. Вот, например, с авиаремонтным заводом, когда его просто взяли и отобрали. То есть, Фрид, Беларусь говорил не конкретно про случай с налогами, а про то, что национализация у нас происходит, когда вдруг власть берет и отбирает какой-нибудь завод. Без э, всяких законов... А я имею в виду вообще в том плане, что малый бизнес уничтожается и, и все уходят на заводы и так далее. И в итоге лично само, то есть из-за них все решает государство, а не они сами. То есть, и в итоге всегда это приводит к воплощенному результату в этом плане милые. И, и судя по, так как малый бизнес уничтожается, там было 12, как я уже раньше говорил, процентов, пару слимов назад и стало 11 сейчас секторе малого бизнеса. У авиаремонтного у владельца у аремонтного отжали инвестора, скажем так. То есть отжали инвестиции того человека, который вкладывал. Еще хотели отжать, видимо, самолет у инвестора, но не получилось. Итак, перейдем к следующей новости. Глава МВД Игорь Шуневич, министр внутренних дел наш. В эфире на канале ОНТ заявил, что в, стра в стране, оказывается, снижается уровень преступности, а доверие к правоохранителям растет. То есть народ верит своей милиции, мы ее все любим, уважаем. Ну, хотелось бы в это верить, конечно, но мне как-то очень мало. Этой... Ну, я себе сразу могу это опровергнуть. Был по этому поводу сразу же опрос в самой большой группе в Телеграме э, Беларуси, И там 95% как раз-таки наоборот против. И не доверяют им. А я тебе могу подтвердить. Просто мое подтверждение будет, э -э, совсем корректно. Среди тех людей, которые они проводили опрос о доверии, среди тех людей не растет. Ну вот так они проводят опрос. Ну так они спрашивают друг у друга. В принципе, мы ну, имеем в виду милицию, спрашивают милицию... Спрашивают вам... Ну, Такой круг. <кх> ну так кто-то делал, что ничего нового. Они могут расти и падать среди тех же людей, а не среди обычных граждан. По поводу снижение преступности, это возможно за счет большого количества ментов, за счет его увеличения, Нет. возможно немножко и снизилось преступность. Я тут тебе просто, просто менты повышаются, меньше преступлений скрываются, они же сами же и, и совершат эти преступления. Нет, тут понимаешь, их реально сейчас стало просто больше на улицах, поэтому мен меньше хулиганит, то есть людей буквально чуть ли не из кафе уже вытаскивают, кто там пиво попил. Поэтому в этом плане, да, люди боятся. Народ скорее запуган, он не доверяет милиции, он запуган наоборот. Ну да, они боятся, люди боятся граждане что-то вообще сказать вперед. Э, вот такая зашубанность получается. А у Дабак, как я уже раньше говорил, анархисты, которые, наоборот, это дело так усугубляют в этом плане. В том плане, что они же все скрываются, на них есть превыше всего, а наоборот, у нас путь. нужно переступить через себя, э, э, как я уже приводил, тех же Пауков, Петруских и так далее, и тогда у нас получится, создание уже не это я был, реальный процент. Я немножко хочу уточнить, шуневич сказал, что снижается уровень преступности, а как насчет уровня административных правонарушений? Или это в его понятии одно и то же? Вот по поводу административки она растет, наоборот. Даже если не не учитывать все задержания за хулиганские действия, там, штрафы БелСата, там что еще можно придумать? А эм, ПМ, а есть, мере, что я могу находится. сказать еще дополнительно к этому, что люди рекорды уезжают из страны, соответственно, не не нарушают. Нет. Если ты посмотришь внимательно, ну, не то что внимательно, просто ознакомишься со сводками местных органов милиции, так как правильно сказать, у них все больше появляется сводок о том, что увеличивается количество мелких краш, ну из магазинов не особо много. Из каких-нибудь дачных поселков, из домиков летних, когда вы забирают там чугун, медь, железо, вот этого растет, увеличилось незначительно, по крайней мере, как я замечаю. Но а ну, я граждан... могу сказать, что это скрывается, банально. Это очевидно. Потому что они же порковают друг друга, по сути. Да и присоединение скилиментов, в большинстве случаев таких было. Кто будет говорить, в принципе? И тут единичные случаи скрываются по этому. А сколько они скрывают, это просто лучше об этом даже не говорить. Как всегда, не хотят портить статистику. Ну, следующая новость. Следующая новость. Министерство культуры отказало про закон об бело-червоно-белом стягу. Отказ прошел на имя депутатки Палаты представников уханны конопадской пишет Радио Свобода. Коли казать коротко, то отказ можно взвести до одного сказу это пытание не нашей компетенции сказала анна конопатская поводле яе э, покольки у листе из министерства культуры як до речи и у отказах я 6 с двух министерству внутренних справ и юстиции нема а министерства до да законопроекту ибил червоно беого гостяга то э, доведеться звертться у іншей инстанции куды конкретно мы вырошим с моей коллегой алены анисим Тому, что законопроект «Оббил червона-белом стягу мы рыхтуем супольно», удокладнела Конопадская. Закон про национализацию, национализацию, про принятие национальных символов, он, скорее всего, при нынешней системе руководства государства не будет принять никогда либо будет затягиваться очень насильно, потому что это уже сразу уйдет смена идеологии. Да, символов что это не наша компетенция. Вот сказала сама ханна Канопадская, и у всех это министерство, и они его такие дают там отписки. И кажется что не. это не наша компетенция. Дело еще и не в компетенции, дело еще и в политике. Дело в том, что с нами рядышком находится Россия. А если в России увидят что-то подобное, что прили, даже как культурную часть наследия, вот белый червоно-белостях. Это уже будет удар по репутации Лукашенко со стороны да. России. Особенно сейчас, когда пыня здесь с нами. Уже нет. Ну, там последующие новости пор футбол, про это. То есть затягивает э, гайки, как говорится, Лук. Да. Скорее всего, скорее всего, затягивает само общество. нас на натягивает общество на свою идеологию. Вот по поводу преступлений также. Макей сказал, что летость распачата 5 криминальных справ за удел белорусов у военных конфликтах. У Беларуси летость распачата 5 криминальных справ супротив белорусов, которые брали удел во узброенных конфликтах у инших странах. Четырех осудили. Про это заявил керовник МЗС Владимир Макей, 9-го кострычника на международной конференции по борьбе с терроризмом у Минску. Да, у нас тут, видимо, такой большой терроризм, что у нас постоянно с ним борется. Конференции проводят тут. Сплох один терроризм. С бело-червоно-белыми флагами ходят люди. Страшно. А, за... а я заявляю, что я пью кофе прямо сейчас. И что? Ничего конкретного. Вот и в его заявлениях было вот ничего. Только что он не заявил, так это э, за удел э, на чьей стороне. Осудили людей, то есть пять криминальных дел, но это они воевали за Украину или за ДНР? То есть мне кажется, что огромное количество белорусов воевало на стороне ЛДНР. Но насколько много из них осудили, я как-то не сильно слышал парочку там, да, не больше. Я хочу тебе еще напомнить, что недавно, по крайней мере, на канале украинском ICTV вышло расследование. Но ну, это уже давнее расследование по участие белорусов, чувака Вагнера. Может быть, он и этих еще имел в виду, Ну, может быть. А там мы не знаем. То есть это конфликты не только на Украине, а в Сирии, еще где-нибудь. Может, это идет в киберпространстве. Может, он так и назвал. Кто знает вообще, о чем он говорит? Следующая новость связана э, с известным нападением которые сделали Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые избили белоруса. Вот Видеофакт. За два часа до нападения на чиновника Кокорин и Мамаев избили 33-летнего белоруса. Заведено дело. Белорус сам по себе тут ни при чем. Его, не то, что именно его избили, это подается именно белорусским. Потому что для Беларуси, естественно, важнее сам Белорус. В России важнее будет считаться то, что там избили какого-то чиновника. Но... Почему этому уделяется, мне непонятно, настолько много внимания, что делаются отдельные передачи. Ну, что избили, избили, ответите и ответите. Но нет же, и надо делать отдельные передачи, и надо, там даже Рамзан Кадыров что-то там предложил -то в то чеченском футболе, футбольной команде поучаствовать или что-то. В общем, они раздувают эту новость, видимо, для того, чтобы прикрыть какие-то другие. Но... Я особо здесь ничего такого не вижу преступления ну есть преступление. Но раздувать до такой степени это... Нет, бред какой-то... Мне да, здесь сообщается, что всем утра футболисты вышли из московского стриптиз-клуба. На пути была стоянка, которая им помешала, футболисты стали пинать машины и облокачиваться на них, на что получили замечания от прохожего. После этого Кокорин и Маев всей компанией повалили его на землю, разбив ему голову. И вот здесь уже показаны какие-то видео там с каких-то камер, с регистраторов, и тут сообщается, что Соловчук сейчас находится в реанимации с черепно-мозговой травмой. Но это вот этот белорус, которого избили. Соловчук работает, Виталий Соловчук работает водителем, ведущей первого канала Ольги Ушаковой. Она уже обратилась в милицию. Мы ждем официальной информации, ждем, когда нам сообщат результаты расследования. Так что это как бы немного не связано с тем чиновником. Это за пару часов до этого было. А какие там новости были, а что пропустил? Ну Это по поводу того, что белоруса там избили Кокорина и Мамаев такие а, Какорин не Мамаев, Да, вот, футболисты там избили белоруса. Ну, тут ничего, удивительно. Футболисты сами по себе вот такие. Ну да, в принципе, на его месте мог оказаться любой. То есть они пинали да, машину. И какой-то, да, прохожий случайно, вот просто он там оказался, он им сделал замечание, им это не понравилось. То есть футболисты вышли из стриптиз-клуба, пинали машины, напали на человека, избили его. То есть это те самые футболисты, которые там отдыхали в Монако, когда команда проиграла, то есть ведут себя... Да-да-да, эти да, да, сами, то есть кроме развлечений они ничего не знают. То есть, ты да прикинь, если бы у меня столько было бы бабла, я бы не знаю, а Беларусь. И меня все любили в этом плане. И, и тебе, и мне, как говорится. Я лучше буду всю жизнь заниматься этими развлечениями и все, как Бендер Вегас, он же слушает на рынке, да, ему уже такие же пофигисты только только с баблом, на уровень выше, я сказал бы сказал так. Как говорится, деревня с баблом. Есть понятно аллегория. Ну аллегория это понятно, но это далеко не деревне это, ну уж ну, назывались гопники не надо Фридом оскорблять Бендера. Он хотя бы видео монтировать умеет. А эти футболисты, они даже играть в футбол не умеют. Нет, почему, никогда. извини? Он же сам кучера сказал, что он ну, плевать. прямом MMT писал. Не, так и говорю, а что делать. он хотя бы видео умеет монтировать, э, делать нормально. Они же даже не умеют футбол. А так, а какой посыл этих футболист? видео? Они-то. Ну, какой посыл этих видео? Любой. То же самое и они пинают, пинают мячи. Тоже посол нулевой. Только типа пина это попросить бабла, и никакой посели не имеет. И этот монтирует тупые ролики, и никакой смысловой нагрузки тоже не приносит. И при этом он же набит граждан активных, которые выражают свою активную гражданскую деятельность. Следующая новость. Лукашенко заявил Бабичу: говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно. Ну, может быть, по поводу включать Беларусь в состав России смешно, а по поводу говорить о включении Беларуси в состав России нет. Нет, ну Но. никакое включение состава мы уже разобрали в одном ролике. Если да, мы ролик, все, Но... полностью разобрали. Все, стоп. Нет, никакого включения, забудьте о включении состава России войдет в Беларусь. Это я еще предполагаю, когда она развалится. А Беларусь нет, все, забыли. Только тут дело, понимаешь, в другом. Он говорит, что говорить о включении в состав России и Беларуси смешно, но он же сам и говорил не так давно, что как бы мы не вошли в состав какого-нибудь государства. То есть он сам, получается, признался, что он смешной и тупой. Ну, не знаю. Потом вот ты защитишь новость о... о встрече с Путиным. Вот это будет уже и видео включишь, но, вот, но вот это будет очень интересно. Да, это будет интересно, потому что он любит Кулашенко любит попроси, ну, а Сам это себе будет ему выгодно. Порядку. Все по порядку. Для четкости я сказал Ну, на самом деле, по, по на самом деле, по поводу нашего президента, скажем так, еще лет 150 назад Пушкин написал очень интересные строки. Десятая глава Евгения Онегина начинается вот так. Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда. Это Пушкин писал о царе Александре Первом. Ну, ну Лукашенко... такое ощущение, как будто Александр Первый Григорьевич Ну, называть Лукашенко, что он царствует, ну, не особо. А вот то, что он труд не любит, точнее, он не уважает труд других людей. Ну, это мы уже обсуждали в, в примере того же, что либо налоги, либо монополия для своих друзей. Ну, вот это вот можно вводить в его пример не любить не любви к труду чужих людей. Глава государства в самом начале встречи отметил, что обычно в этом случае говорят что-то важное или протокольное, но, наверное. «Было бы смешно, если бы я ограничивался какими-то протокольными заявлениями или высказываниями», — сказал президент. Александр Лукашенко напомнил, что до назначения Михаила Бабича на должность посла были различные рассуждения на этот счет. Публикации в СМИ, наверное, реагируя на то, что сказано и написано, сказать, что там нет правды, какой-то доли будет нечестно. Если сказать, что, нам, что там есть правда, тоже будет нечестно. «Каждая группа людей, которая интересуется белорусско-российскими отношениями, пыталась проецировать через личность посла. Тем более вы знаете, что очень долго работал прежний посол. Тема не была актуализирована в Беларуси, а тут назначение нового посла. И в силу наших отношений с Российской Федерацией, через личность вашу пыталась та или иная группа людей что-то высказать». Но это цитата Лукашенко. То есть, Короче, ни о чем в состав России мы выходить не будем. Мне, есть... назнач... Мне на его назначение, точнее слова Лукашенко, напоминает как будто он бабича примеряет на себя, как какой-то костюм. А вот что будет, если? А может поторговаться? А может еще что-то? Вот это его слова, я так понимаю. Ну, вот это мы услышим в о... последующих новостях. Нужно подождать. А теперь вернемся немножко как бы назад. То есть у нас тут заявлял Макей, что там пять криминальных дел. И как бы я вот тогда сказал, что против кого, интересно, тех, кто воевал на стороне Украины или ДНР? И вот тут, пожалуйста, новость. Неонацист Алексей Михаль... Михальчаков, который отрезал уши украинским солдатам, похвастался отдыхом в Беларуси. То есть вот он воевал, отрезал уши и как бы отдыхает в Беларуси, никто криминальных дел на него не заводит. Нацисты, как говорится, гуляют спокойно. Российский неонацист, участник войны в Донбассе, выложил в своем... Аккаунте в социальных сетях, фотографию из белорусского села, где боевик якобы находился на отдыхе. Главная военная прокуратура Украины объявила в розыск Михальчакова еще в ноябре 2016 -го. Об этом вот сообщает Белсад. Отдых на даче в Беларуси. Старый домик в деревне, свежие шашлычки и природа указана под фотографией. Да, и никаких криминальных дел. Такие дела. Урожение ну, из Петербурга. Нам-то неизвестно, где он находился, где он сейчас находится. Нет, Поэтому... но он объявлен в розыск, он же границу пересекал. Дело в том, Я... что границу то он пересекал, границы у нас с Украиной есть, он объявлен в розыск. Я вот сейчас читаю эту статью, только не на самом билсайте, а на стриме. Стрим немножко забаздывает, но все равно. Если его объявили в розыск, а кто его там в розыск? Объявил? Украина? Я не знаю почему. Да, был... Украина. Да, но почему в Беларуси к нему до того, как о нем стало известно в Украине, не, не делали ничего? Он же Беларусь, соответственно, у его деятельности до того, как мы ехали в Украину, должны были знать. Он не получается... беларусь он, он россиянин, он из Петербурга, он к Беларуси приехал... Метедором. Это русский нацист из Санкт-Петербурга, который Pardon, воевал говорил, в Украине, да. отрезал украинским солдатам уши, а теперь он приехал в Беларусь погулять, отдохнуть, поесть шашлычка, и никто ему ничего здесь не сделал. Просто факт, я, я немножко говорился. Просто факт пересечения русско-белорусской границы. Почему с стороны Беларуси не знали вот это не было. Хорошо, перейдем тогда к следующей новости. Ладно, хрен с ним с этим нацистом. Вот очередной рекорд, э, сообщает Про э, by Info. В Беларуси не хватает уже 83 тысячи работников. В Беларуси продолжает расти кадровый дефицит на рынке труда. Сейчас в Общереспубликанском банке вакансий размещено больше 83-4 тысячи предложений от нанимателей. Для сравнения, на начало сентября было 76,6% тысячи вакантных мест для соискателей. Каких специалистов больше всего не хватает и какие зарплаты им готовы платить. Если сравнивать по регионам, то больше всего вакансий в Минске. Около 17 тысяч. Ну, ребята, но, но это не одиозный какой-то боевик, типа Моторола и так далее. Мы уже как бы на другую новость перешли. Если сравнивать по регионам, так вот, около 17 тысяч вакансий в Минске. В Гродненской области почти тринадцать тысяч, а меньше всего в Витебской области всего около семи с половиной тысяч. Кто из рабочих больше всего востребован? Для водителей и автомобилей размещено больше трех семьсот пятидесяти вакансий. Из них около двух тысяч с зарплатой до 500 рублей. Для трактористов больше двух тысяч вакансий, для швей больше 1910, девятьсот десяти поваров тысяча пятьсот двадцать электрогазосварщиков тысяча двести. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 860 для продавцов размещено больше 2180 объявлений, объявлений вакансий. Значит, да, хватает предложений для строителей, для каменщиков больше 1560 вакансий, для штукатуров 1080, для маляров 910. То есть, и при этом, с одной стороны, да, как бы столько вакансий специалистов не хватает, а с другой стороны у нас отсутствие как бы рабочих мест, то есть люди не могут устроиться, то есть что-то какие-то нестыковки, то есть люди ищут работы долго месяцами не могут найти и как бы непонятно в чем суть тут, либо липовые вакансии или платить не хотят. Но почему же все предельно ясно, люди себе ищут работу, работа не подразумевает то, что человек будет работать за копейки. Вот эта новость про рост так называемого количества вакансий это как раз таки подтверждение того что растет безработица то что беларусь не развивается а, по, по официальной статистике но процента ну официальная статистика мы уже знаем что это такое это подобные новости когда о росте вакансий это, ну, один это из... как это как извиняюсь предыдущие новости это просто противоречие самим себе, когда они говорят сначала одно, потом говорят другое. И интересно, они считают, что люди не понимают, что что они говорят, руководство Беларуси не понимают, какую дает статистику, что люди не понимают на самом деле, что под этими словами скрываются. Я, например, понимаю, мне от их хотя я безработный, мне от их статистики не холодно, ни жарко. Мне наоборот, я наоборот получаю подтверждение, что их. Слова их деятельность от их деятельности лучше не становится Мало ли что они там совершенно говорят. верно вот сейчас читаю чат георгас здесь пишет что э, по поварам прямо умиляет зарплата 150 рублей ну на самом деле я периодически открываю сайт э, официальной биржи труда то есть вот этот э, как его там ну социальной защиты короче этого э, вакансии смотрю Орши, там Оршанскому району попадаются такие вакансии, там четверть ставки, там 76 рублей, там 50 с копейками рублей. В общем, работенки отличные, шикарные просто. Ну, это четверть ставки, треть ставки. Кто-то даже предлагал э, приходить на работу на два часа в неделю. То есть пришел раз в неделю, что-то там отработал, это называется вакансия. Ну, тут здорово. Зато ты нет не я, типа, да. Да, зато ты платишь налоги. Да, платишь налоги, и тебе скажут, так, короче, то, что там ты подписал контракт два часа, это херня. Ты устроился, давай, иди делай вот это, это, это. Денег по тебе не заплатим, ну, работай. Не хочешь, тогда вали, значит, мы найдем другого дурака. То есть, ну, как у нас сейчас, это контрактная система, самая настоящая удавка. То есть, рабочий не может защищать свои права. Тебе сразу, как только что ты начинаешь говорить что-то, тебе говорят, не нравится, заявление, и пошел вон. Все. И у людей... Ну, могут... Без uh, объяснения причин сразу же. Без объяснения ну, причин. Ну, То да. есть, хочешь защищать права, пожалуйста, защищай. Только мы тебя уволим. Не продлим Почему? контракты, все. Почему? Они это объясняют очень просто. Мы так хотим. Да, Матья говорит, я так хочу. Вот это вся причина. Это да, же закон был, насколько я помню. Ну, апелили закон, который противодействует как раз-таки, чтобы они не могли без объяснения причин уволить работников. А потом это законы брали, чтобы нанимать и спокойно уволить с этого самого работника, в принципе. А потом, впоследствии, ввели этот декрет номер три. Ну, по хронологии, собственно говоря. Да, Хочу, да. Не... Хочу такой пример, не знаю, как-то показательный перевести. Вот захожу, на... заходил когда там месяца три назад был, на государственную службу занятости из вольки Барусь. Присматривал вакансии по городу Орша. Смотрю вакансия электрика-инженера, я его не запомнил как называется, написано заработная плата от 1025 рублей, а внизу написано в описании вакансии заработная плата до 900. Кто-нибудь меня назовет цифру в этих пределах? От 1225 но до 900. Логика? Но вот это и есть зарплата настоящая. Отними от 1200 с чем-то. Вот что получится, это, в принципе, я думаю, есть та зарплата, которую будет платить 100 там, рублей, какие-нибудь 130. Не, ну мы это уже обсуждали. В регионе, в принципе, в среднем получается 150 баксов, а в столице 250-300 баксов. Такая средняя зарплата. Да. Распространенная. А не вот эти 941 рубль по официально птицу писем хорошо следующая новость беларуси россия узгодили поставки нафтопродуктов на 2018 и 2019 год так вот балансы и протоколы по нафтопродуктах на листопад снежен 2018 года и на увесь 2019 год поведомляя министерство энергетики россии Однако, докладные объемы не называются. Сегодня у Москвы отбылась встреча, но это уже не сегодня, это 10 октября. Отбылась встреча вице премьеров Беларуси и России Игоря Лешенки и Дмитрия Козака, у Якой брал дел министр энергетики России Александр Новак. Обмерковывалось гандлево-экономичное супрасолнительство у галине экспорта нафты и нафтопродуктов. По выниках Перамоу Игорь Лешенко и Александр Новак подписали протокол об унесении изменений у межурадовое погоднение от 2007 года, об мерах по урагуливанию гандлево-экономичного супросолнительства у глине экспорту нафты и нафтопродуктов и узгоднили, Индикативные балансы и протоколы по нафтопродуктах на листопад снежный 2018 года и на весь 2019 год. То есть подписали там какую-то бумажку по поводу, договорились о чем-то. По нефтепродуктам. Мне интересно больше всего, что в подобных новостях пишут, когда детали. На каких условиях договорились, сколько что, чего за... Все тайно! Холопом знать да. не получилось там, по-моему, дальше будут эти новости. Халопом но просто не получится. Но без деталей. Новости будут просто о что-то общее. Чтобы были... Ну Я потом могу зачитать детали. Там есть отдельная группа в Телеграме. Потом, потом можно зачитать. Ну, потом может быть. А пока следующая новость. Да. Снова по поводу работы. Вот, да, да мы уже говорили, что с работы херовой. Вот тут пишет. Также же пишет. Почему белорусы ринулись на заработки в Польшу? Польша стала серьезным конкурентом России в борьбе за белорусскую рабочую силу. То есть, если там лет 10 назад большинство ездило в Россию ездить, там в Москву куда-нибудь на стройку дать, то теперь уже Польша конкурирует с Россией по полной. То есть уже 50 на 50 скоро будет. Количество приглашений белорусам от польских работодателей – выданных по упрощенной схеме выросло с 4000 в 2014 году до 58 тысяч в 2017 году, то есть, как говорится, оцените размер. об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра, которое было презентовано на днях во время дискуссии отношения Беларуси и Польши. В геополитической ситуации Пишет Завтра Бай. Карта поляка, как пропуск на рынок труда По словам академического директора Варшавского аналитического центра Андрея Елисеева Еще в 2014 году эксперты прогнозировали Что в ближайшие десятилетия Не меньше 35 тысяч белорусов Навсегда уедет жить в Польшу Медленный рост ВВП Беларуси Сложившаяся миграционная тенденция Указывают на то, что прогноз в 35 тысяч Мигрирующих соотечественников более чем оптимистичен, считает Андрей Елисеев. Впрочем, количество белорусов, официально уехавших на постоянное место жительства в Польшу, значительно не выросло. За последние годы порядка 50 тысяч граждан нашей страны получили вид на жительство в Польше. Варшава существенно облегчила правила выдачи вида на жительство и гражданства обладателем карт поляка. Более 100 тысяч белорусов уже получили этот документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. Глава аналитического центра полагает, что каждый пятый э, белорус, имеющий карту поляка, де-факто проводит в соседней стране большую часть года. С учетом этого, вполне возможно, мы уже сейчас имеем те самые 35 тысяч белорусов, переехавших в Польшу, хотя эту цифру прогнозировали к 2024 году. Белорусы предпочитают Польшу. Польша стала серьезным конкурентом России в борьбе за белорусскую рабочую силу. Количество приглашений белорусам от польских работодателей в 2017 году по сравнению с 2014 выросло в 14 раз. Это кратко. То есть есть полная ссылка на полную статью, откуда было это взято. Но, но чего-то соединения у нас нет. Наверное, уже удалена. Но да, это не важно. Ну, это мне не Я помню, это... Бендер, Бендер говорил, что а, все едут в Россию, все наплевать, Нет, а оказывается, все, кажется, все наоборот. Россию. Сейчас в России да, именно. Так просто дело есть. в том, что люди как раз таки увидели эту разницу, что такое Россия и что такое Польша в сравнении. Какие люди там живут, а какие люди в России живут. То есть людей начали открываться глаза. В принципе, Нет, тут, я думаю, Фридом дело дело немножко в другом. Смотри, просто там кризис, фирмы закрываются, то есть экономика нищает, и поэтому, то есть я раньше про это и говорю, да, я про это и говорю тебе. То есть, к примеру, раньше там строили какие-то коттеджи, богатей. Наши ездили туда. Тут теперь все меньше строек, меньше богатеев, соответственно, тем более давайте к этому белорусов кидает на этих производствах в России. Ну, это да. Говорят, что тут тоже 50 на 50. Можно вернуться можно с деньгами, а можно вернуться пешком домой. Можно не вернуться вообще. Да, можно это... и вообще не вернуться. Дело в том, что нынешнее российское руководство из своих собственных инициатив потеряло не только свою ну, делать политическую хотя это уже общее слишком слово, политическое влияние, она теряет влияние, скажем так, оно те, обычные граждане из любых стран, уже не Пропаганда не, не, не работает Не совсем. Дело не в пропаганде, дело все в экономике. Какая будет людям разница до того, что тебе говорят, то есть у тебя пустой холодильник? Ну, это Россия ну, да. работает. В принципе, вот бендеры посмотри на бендера. Ну, мы в беларуси. Вот тебе пример. будут, они посмотрят, молодые что там предлагают в России 60 тысяч, или 90 сколько предлагают, они съездят в Польшу, там 30 евро получат, или 500 или 700, в зависимости от того, куда они устроится образование и так далее. Они вернутся домой здоровыми с деньгами, чем они уедут куда-то, невесты, какими оттуда не вернутся, если не вернутся вообще. Вот. Все очень просто. Я сейчас немножко поиграю в аналитика, но я вот хочу сказать вот, что мне кажется, эта тенденция будет нарастать, и дело тут не только в экономике даже, а скорее в политике, то есть сейчас это чисто экономически, но сейчас мы видим, что отношения между Россией и Беларусью сильно ухудшаются, то есть очень скоро... Народ с Тв могут начать рассказывать уже в серьезную про белорусских фашистов, там, да, то есть, как к Украине, ненависть именно начинать прививать. И тогда белорусов просто им, уже, им будет неприятно это там. Есть, уже. Так, так уже было, Я говорю совсем фашистов. о другом уровне, о, о том уровне, который, например, был в четырнадцатом году по отношению к Украине, что украинец это априори. думаешь, Шарий все-таки возьмется за Беларусь? Нет, Может. не шари, я имею в виду официальная российская пропаганда, то есть эти все 60 минутки. я тебе 7... не говорю про... да на эту пропаганду официальную. Я тебе говорю про такую серьезную пропаганду, которая работает уже на уровне выше, на шаре. Он же всегда берется за темы, когда именно в тот момент, когда это выгодно Кремлю. А тут Но. я думаю, найдется Может, другой шарик. Понимаешь, он специализируется быть. конкретно на Украине. Я думаю, что Кремль найдет какого-нибудь белорусского инсайдера, типа Шария, раскрутит его. А, у нас желающих достаточно идеи, мяты, вот содочки даю содочки даю, что когда начнется движ в Беларуси, шарик стопудово будет мощить всех этих ну то есть всех активных людей Беларуси. Ну, я думаю, я вполне думаю, возможно. Рядом. Как это было с Украиной? Не, не исключаю. Он, в ту, в ту, сначала Девельновым, потом, потом резко его ну, опустил. Потом, вот из последнего даже, наверняка же Баширова и Чпик. Сто процентов, я его не смотрю, я сто тысячи процентов уверен, что он их обрадовал. Это все и так очевидно. Просто, когда просто... он интересно за темой, когда жаркая тема, он сразу перебывается и Ту, ту повестку, которая выгодна им российской стороне. Тут даже СИПО этого видят. Просто интересно мне в таких новостях, что когда публикуются подобные новости со стороны белорусского руководства, они статистику завышают там, где выгодно им. А когда публикуется подобная же информация, ну, например, тоже про они почему-то наоборот уменьшают эту статистику. Почему-то у меня очень большое сомнение, что там или тридцать, или сколько там тысяч человек уезжают на заработки в Польшу, на, на какой-то да, промежуток да, да, времени. Слушай, э, они же только про Польшу сказали. А ты, по и Балтику? И нет, нет, ты нет, Балтику? Нет, ты еще возьми Балтику, ты возьми США, США. Чехия, ты Словакия. А Мармегия, я только да. про Польшу говорю. По моему мнению, людей да, слушай, это бы... С -с даже этой цифра удручающая. О чем? Зачем? всем? Наоборот, когда правитель, кстати, не удручающий, наоборот, У Лукашенко же, если вы считали новости, он когда-то говорил, что он будет браться за заводы и предприятия, где зарплата 200-400 рублей. Нужны были это видеть. Он не берется. Может, ему надо подкидывать еще больше новостей? поводу того что все больше и больше людей уезжают мотом дорого я тебе скажу больше у него есть специальный аналитический центр при президенте который подкидывает ему все новости возможно даже и про наш канал он знает не совсем чтобы эти новости находили других людей вот что имею в этом суть вообще следующая новость Закрылся рупор российского шовинизма «Спутник и Погром". Сайт «Спутник и Погром" закрывается. Про это официально обвестила ягонная команда. Этот ресурс, чья идеология балансовала на межи крайнего российского империализма и неонацизма, авторы про пропагандовали идею Великой России, обмавляючи управе наиснования особным народам, что межует сущастной Россией. Ну, то есть... Украине, Беларуси, насчет прибалтики, вот не знаю, тоже, может быть. Не читаю такие ресурсы. На початок 2017 года сайт был заблокованный у Беларуси после экспертизы на явность экстремизму у текстах, что ранее ягонный стал, стал автор по Беларуси Кирилл Аверьянов был позбавлены белорусского гражданства и отрымал заборону на уезд в Украину. Нежика на летость спутник и погром был заблокованный и у России после потребования у Казахстана, про что аудитория сайта резко снизилась. Американские администраторы разликовой системы, про заявку SIP отребливало отключили ее. Ну, то есть. Все, это зашкваренный экстремистский сайт, который вы поперли из Казахстана, из Беларуси, в Украине там вообще. Давно это уже, я так понимаю, сделали в 2014, еще, наверное, году. И их отключили от платежной системы, чтобы донаты им не делали в Америке там. Короче, все. Русскому миру бой. О, я вот когда вот почитал эту новость, у меня первый вопрос. А кто это, что это вообще за новостные порталы? Не слышал не видел на них никто не ссылался um, новости из Слушай, данного... не спутник, я... это очень известная нет, я это именно не это... нет freedom это не спутник это спутник и погром спутник и погром это немножко не то же самое я просто таких не знаю видимо их таких радикальных немного раз их либо наоборот, точнее очень много раз их вот эти вот что донаты шли еще что-то там их закрывают Ну, вы кто это самый главный вопрос. Ну, такие сайты более известны э, Ватникам. То есть наши Ватаны, которые любят русский мир, они точно знают такие ресурсы, типа как Спутник и Погром. Ты, может, их не знаешь, потому что, ну, я не Они же свой. там читают там, что там, я не знаю. Нет, ленту есть, он, знаю. немножко другое дело. лента ру это как бы, ну, обыкновенный ресурс, а это именно маргинальный... Такой... Это... Он государственный. Это крайне... А спутник спут... Нет, спу... Freedom, а... спутник а... и погром. Не спутник, а спутник и погром. Это немного разные вещи. Это yeah, маргинальный yeah, имперский ресурс, который пишет именно о радикальном национализме. То есть это типа вот как Стрелков, вот такие вещи о том, что там русская империя, там русский мир, всех нагнуть, уничтожить, там... Другие страны не имеют права на существование. Короче, это именно вот ну, такой... да, люди, типа все русские, да. Там, да, да, Это не Russia, Russia today, today, это не лента Ru. Это спутник и погром. Именно есть спутник, информационный ресурс. Он работает, и с ним все нормально. Нет, что мне что вот эти все Russia Today, лентару Ru, дают а аккредитацию. Тому не дают. То есть это какой-то бред. И тем более самое главное, что у нас же государственный телеканал, РТР Беларусь, есть такая, ТВ Беларусь, и, и все такое, то есть это там Белсад Беларусь, и то есть, украина Беларусь и так далее, то есть такого нет, что все заточено под Россию. Их не присутствует пресуют, дают Белсад никак не может быть в кабельной сети, потому что он критикует Лукашенко постоянно. А в том-то и, том -то и дело, что ему не дают аккредитацию, а им дают аккредитацию. Вот и к чему понимаю, понимаешь? Потому что да. Россия дает кредиты. но все очень просто, только сравнивают и Рашатуда и даже как медиа, как СМИ это... Очень большая разница. Да, словно, это коммерческий канал у нас. Коммерческая. Я. А RT это государственная проект государственной пропаганды. Так что сравнивать некорректно. Давайте у следующей Кстати, о телевидении. Из эфира ОНТ вырезали слова политолога э, Мильянцева об информационных диверсиях со стороны России. В эфире ОНТ. От 8 октября вышла передача «Наша жизнь», посвященная вопросам безопасности. Ведущим был Дмитрий Бачков. В качестве одного из гостей в студию пригласили политолога Дениса Мельенцова. В окончательном варианте передачи, который вышел на телеканале, не было ничего из того, что Мельенцов говорил об информационных атаках на Беларусь со стороны России. То есть, ну тут я... Сам себя перебью скажу прямо: но это понятно. Путин приезжает, как бы и тут должна выходить такая программа, где говорят, что Россия устраивает информационные диверсии. Как бы, ну, они решили от греха подальше убрать это я так понимаю. Вот что пишет речь шла о том, что пропаганда и информационные диверсии у нас не только со стороны Запада и польского пропагандистского канала Белсат, о чем говорил ведущий и с чем я согласен, а еще и со стороны наших восточных союзников. Вспомним хотя бы фейковую новость о переброске на территорию Беларуси для участия в учениях Запад-2017 подразделений Первой танковой армии, которую российская Минобороны до сих пор не сняла с сайта. Или взлом Твиттер-аккаунта заместителя главы администрации президента Максима Роженкова, за которым явно тянется российский парашют. Отметил Мильенцов. Ну, они еще не сказали про этот, как его там, про этих байкеров там всяких, которые тут. Да. Это за Игорь особенно. Да, про Низы Игорь не сказали. По Тоже не сказала. Ну да ладно, это как бы не суть. То есть он, он, основные вещи такие привел. В комментарии нашей Ниви Денис Меленцов отметил, что он впервые принимал участие в передаче в таком формате, в том политическом ток-шоу, которое вел Вадим Гигин последние годы. Не. Подвергались цензуре даже самые жесткие высказывания. Ранее о цензуре в программе Бачкова заявлял лидер партии БНФ Регор Костусев. Также Милинцов отметил еще один момент, который относится к обороноспособности нашей страны. Не называя имен, у руководящего состава Департамента Международного военного сотрудничества Минобороны личные адреса на mail.ru. У некоторых советников и руководителей секторов государственного секретариата Совета Безопасности на Рамблере и Mail.ru, У дипломатов посольства Беларуси и Великобритании на Mail.ru. То есть наши люди прямо вот в Mail.ru открывают почту, дипломаты, да, какие-то там военные, всю переписку там проводят. И, как говорится, кто-то заявляет еще о какой-то там безопасности. Короче, все в кармане у ФСБ даже не заботиться о какой-то безопасности. А по поводу цензуры, ну что тут сказать? То есть, если вы думаете, что выступить на телевидении, вот можно к Соловьеву там или к чему-то там белорусскому аналогу приехать, даже если ты нормальный человек, и попытаться там что-то сказать, и вы думаете, что это покажет по телевизору, ну как говорится, это быть очень наивным человеком. Там могут вырезать все, поэтому открывайте свои каналы на YouTube, ведите каналы и высказывайте свое мнение прямо. То есть там вы цензуре не подвергнетесь. Открывайте... Ну, естественно, подбирая слова там, ну, без экстремизма. Я не знаю, зачем эту новость, скажем так, выделили именно в отдельную. Ее бы стоило выделить очередную. Потому что это не первое подобное когда... И дело не даже в том, чтобы Путин там приезжали еще кто-то. Это просто скажем так не хочет подрывать дружеские отношения которые сложились после каких-то разногласий просто сказали так этого не должно быть к ну, вырезали тихо так все ну забудьте то что это было все просто очередная новость об очередном скажем так об очеред... очередная новость из союзного государства что там, все такое, ничего нового Возможно, дело тут только в том, что, э, видишь, вы вырезали. То есть до этого, как писали туда, что передача это не подвергалась цензуре, а теперь, как говорится, никогда такого не было, и вот опять вырезали все, что он сказал про Россию. Для меня это ничего нового, по крайней мере, но ну, следующая новость. Обычно у нас все наоборот было и то есть э, наши на этом как его. РТР Беларусь там или какой-нибудь НТВ Беларусь, если что-то не то про Лукашенко говорят, то они это вырезают. А тут как бы обратный случай. Ну, Путин же приезжает, вот они так и сделали. Следующая новость. Беларусь с пользователем коммуниционной... <coughs> компании, <coughs> извините, для борьбы с инакомыслием к государству в его... Незаконные слежки помогают австрийские, турецкие и другие телекоммуникационные компании. Белорусские власти используют телефонные сети, некоторые крупнейшие телекоммуникационные компании, для подавления свободы слова и инакомыслия, заявила организация Amnesty International в опубликованном докладе. В докладе под названием It's enough for people to feel it exists civil society, secrecy and Survivalence in беларусь Достаточно э, осознавать, что она есть, гражданское общество, секретности слежка в Беларуси. Говорят о том, э, как потенциально неограниченная, круглосуточная и неконтролируемая слежка подтачивает силы активистов НКО. Э, ведь рискованными становятся самые элементарные действия. Э, например, назначение встречи по телефону. Ну не знаю, кто сейчас назначает такие встречи, по-моему, все уже давно в Телеграме шифруются, или в Фейсбуке хотя бы, оппозиционеры. «В стране, где вас могут задержать за участие в акции протеста или критику президента, одной угрозы того, что власти за вами шпионит, бывает достаточно, чтобы сделать работу активистов почти невозможной», сказал Джошуа Франко, исследователь Amnesty International по технологиям и правам человека. Все это... Происходит согласие телекоммуникационных операторов, <coughs>, включая тех, что принадлежат группе Telecom Австрия и компании Turkcell, которые предоставляют властям почти неограниченный доступ к коммуникациям и данным своих клиентов, обеспечение властям удаленного доступа к телефонным и интернет-коммуникациям всех своих абонентов, условия работы в Беларуси. То есть, если компания хочет работать на территории Беларуси, они должны... Спецслужбам предоставить полный доступ к всем данным здесь. Действующие в Беларуси компании обязаны предоставлять властям доступ к каким угодно данным и когда угодно, поэтому если КГБ захочет за кем-то шпионить, ему не нужен ордер, не нужно просить компанию о доступе, отметил Джошуа Франко. На телекоммуникационные компании возлагается огромная ответственность. Обычно технологии способствуют свободе слова, однако с распространением телекоммуникационных технологий в Беларуси угроза репрессий повысилась. Возможно, чтобы телекоммуникационные компании не давали злоупотреблять э, коммуникационными технологиями, используя их для возмутительного посягательства на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений, подтвер... продолжил он. Будущее свободы в интернете зависит от того, станут ли телекоммуникационные компании сопротивляться правительствам, которые вторгаются в частную жизнь и пространство свободы слова или же смиренно согласятся на все их условия чтобы только не потерять в прибыль Ну, вот это еще достаточно большая статья но суть понятна что есть белорусские власти имеют неограниченный доступ к информации всех компаний телекоммуникационных которые работают на территории беларуси я пока читал вот эту вот слышал читал эту статью, когда ты ее зачитывал, мне вспомнилось дело Белты. Как задерживали и журналистов Фудбай, и Белопана и еще некоторых остальных о, якобы из-за того, что они некие взламывали какие-то, что-то там взламывали у Белта. Зато тоже, в принципе ничего нового. Они как контролировали раньше всю информацию, любую. Просто сейчас это началось более активнее, пока действует. Так как начинается все более активно наращивается компания Лукашенко, у которой не будет, скорее всего, выборов досрочных. Но просто надо любое сопротивление зачистить, так как люди начинают беднеть, начинают все хуже относиться к непосредственно самому Лукашенко и, всей, и всего, всей вертикали. Поэтому любые поползновения мнений в сторону от нынешнего руководства это как-то для них нехорошо. Поэтому оно все так и дальше, это и пойдет. О, давление со стороны Следственное отметить, это КГБ как бы на любые СМИ, на любые инакомыслия. Ну, для меня, в принципе, это ничего нового, ну. Оно... Ничего удивительного. Хорошо. Следующая новость. В Беларуси ввели административную ответственность за антироссийскую кричалку. За кричалку, кто не скачет, тот <кхм>, которая стала широко известна после Евро-Майдана и Революции достоинства 2014 года. В Киеве. Сейчас в Беларуси будут привлекать к административной ответственности за эту причалку, сообщает Радио Свобода. То есть, в том числе, предусмотренный денежный штраф или административный арест. Информация об этом свободе подтвердили в Центральном районном суде Минска. Соответствующее решение принял судья Андрей Зенкевич 23 сентября, сообщили в пресс службе суда. Суд Центрального района Минска не первый раз признает экстремистскими кричалки белорусских фанатов. Так, в 2016 году экстремисткой была признана кричалка на мотив детской песни «Вместе весело шагать». За распространение кричалок, которые включены в список экстремистских, нарушителю грозит штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест. И самое главное, при этом речевке футбольные фанаты «Зенита», если помните, встречали мусора «Ди», а ваш клуб «Г». То есть тоже норма для них. Точнее, это норма, а то ну, вы поняли. Я бы на такой новости, скорее всего, посмеялся. Ну, а кому-то не смешно. Кто-то привык кричать, такие кричалки. А теперь, видишь, за это штрафовать будут. Фанаты, думаю, не будут рады от этого. Ну, видимо, я футбол не особо люблю, поэтому. Ну, меня человека, как бы тоже. Это... Я такие обычного... кричалки не выкрикиваю. не просто со стороны обычного человека. Да как-то еще заплевать. Да. Ты... Зачем, в принципе. Ну, опять же, штрафовать. И то, и то глупо, если честно. но ввели штраф, собственно, и ввели как бы, оно может быть и правда меньше экстремизма стоит. Но тут важно понять, -то что лучше другую речевку придумывать. Кто, кто не скачет, тот э нет. Так дело э в том, что я э так понимаю, Тут вопрос вот в чем: оно распространяется конкретно на эту кричалку, либо если сказать, например, кто не скачет, тот, например, там камень или кто не скачет, тот, например, кусок говна там или что-нибудь. Это тоже будут штрафовать или нет или только надо сказать именно про москалей а если не про москалей то как бы это и не считается вот тут непонятно вопрос ну а или если... может там, кто не скачет тот блин нет не могу называть его фамилию но вы поняли о ком я а если кто-нибудь скажет там про другой какой-нибудь народ про евреев например или там про рабов например кто не скачет, то там араб, например, или что-нибудь такое. Ну же сейчас уже нету, в принципе. Сейчас же нету. есть россияне. Нет, так просто не совсем понятна формулировка. Конкретно именно за эту формулировку по по поводу москалей или вообще за любую, если ты будешь использовать эту кричалку по отношению там к любому народу, то есть это вот здесь непонятно. Ладно, не суть это. Ну, да. затянулось новость снова. Давай следующий. Лучше. я немножко перебью. Просто такого смешного. А если Беларусь запретят фразу ⁇ слава Украине ⁇ вот что тогда будет? Ну, уже Беларусь, в принципе, тригения... Уже, уже практически, МТ. можно сказать, негласный запрет есть, как и на бело-красно-белой флаге. Но, тем не менее, это не мешает людям использовать эту символику и говорить такие слова. То есть ничего не будет, короче. Лукашенко, Могилёв, Витебск не отрозниваются от российских городов. То есть он сказал, что, ну, как всегда, Путину решил подлезать немножко. Так ты включи видео, я тебе скинул уже, там он в новостях есть. Нет, я просто использовал статью, что там видео включать, как бы, тут понятно. вот он сделал такое резонансное выражение. Ну, то есть том, его можно привлекать, это? получается, по статье. Но, к сожалению, его нельзя привлечь по статье, потому что президентская должность типа неприкосновенна. Ну, да его вообще не опять же это это была ошибка 94 -го года когда сделали власть лукашенко да, его нельзя привлечь по статье потому что у него президентский срок а учитывая что у него президентский срок пожизненный то надеется не на что как бы то замкнутый круг короче то есть сейчас, сейчас, сейчас. Я удячный вам, президенту России, за то, что вы знали час проехать у этой светлый город. Я не сдарма сказал, российский город. Могилев, Витебск это такие городы, какие на угол не отрозниваются от российских городов, сказал Александр Лукашенко, завершающий свой выступ на пятом форуме регионов. Ну да, Могилев видимо, вот нет, Лукашенко не может не знать истории, он же по образованию в том числе и учитель истории. Историк. Истории того, как в семнадцатом веке было Могилевское восстание, когда вырезали 7000 тысяч российский гарнизон. То есть это да, русский город извечный, как там он говорит, да. И при описание. этом король, насколько я помню, присвоил дал герб погоня Могилеву, вернул ну, ему магдебурское право. Лукашенко просто старый политик. Все его слова воспринимают всерьез. Ну это уж как-то однобоко. Однако вот в этом вот именно ну, случае... вот это... Я сейчас закончу. Однако вот именно в этом случае почему-то вспоминается ролик, где Жириновский пытается расширить ну, образно границы площадь России за счет каких-то там областей. Ну, может поищите в интернете, кому интересно. Жириновский. Мы вот это Да, уже мы это, тренинг, это кажется, Да, мы когда это, это было Да, если бы президент. Может, действительно... выглядит это все очень глупо. Да, это выглядит это очень, очень глупо. глупо. Нет, чтобы очень сказать, глупо. Смоленск это такой же белорусский город, в общем-то, как и Он это сказал, говорил. Он да? это говорил. Когда? Да, он это говорил. Ну, есть в архивных видео, он лет 10 назад это говорил. А, видишь, 10 помнит? лет. А надо это, было это сейчас русский... сказать пыни. Что вы там губу не рассказываете? того, что. Факт того что он это напомнил что когда-то эти территории были наши и мы можем это припомнить он так и за этого прямая цитата насколько я помню сейчас это надо было припомнить я, просто хочу... Ответить... я хочу ответить одному из зрителей стрима скажи мне вячеслав с чего ты решил что Facebook тоже не такой надежный Да, его могут посматривать как со стороны Беларуси, так и со стороны россии могут и взламывать но тем не менее это социальная сеть может ты хочешь пользоваться только одноклассниками не только вконтакте Нет, он и... имеет в виду, я думаю telegram Телеграм. ну telegram Телеграм... ну как ни крути но в facebook как сейчас уже намного сложнее российским и взломать это факт как ни крути во вторых они не, не могут в открытую сайте тупо эти гибисты наши белорусские как вконтакт к примеру и то повторить сообщение и все остальное, как в Фейсбуке, в отличие Но... от ВКонтакте. А, про контакт и одноклассники мы вообще не говорим то есть это задний двор фсб они там делают полностью что хотят но насчет фейсбука так, э, конечно, КГБ, он свою безопасность к... подорвал без бы спокойно, к... спокойно сотрудничать с фсб и спокойно смотрят я просто говорю пенеписи. нет эти сети вообще не обсуждаются я говорю о другом о том что скандалы связанные в последние годы вокруг фейсбука то есть подорвали доверие и к нему не по поводу фсб а вообще то есть там Но сливаются данные, говорим. выкладывают поэтому все эти в... данные в свободный, открытый в перу... Поэтому в первую очередь мы и говорим изначально, лучше создавать каналы вашего города, или, а лучше вашего района. И Личные чаты блоги. Ним. Личные блоги и чаты, телеграма непосредственно и фейсбук. Только, ну что там бояться, если вы там к экстремизму никакого не призываете, просто освещаете какую-нибудь проблему. К примеру, вам, не знаю, завод какой-нибудь Светлогорске, создали там чат в Телеграме, и канал в Телеграме и в Фейсбуке, и там дело В долг... Телеграме там, к примеру, подумали, что мы можем сделать? Давайте сделаем наклейки и листовки, чтобы максимально об этом рассказать, и о часе и соодно, и о канале, соответственно. И так привлекать к этому внимание. Тут но нет, дело только в том, никто что... Никто этим не заботился, да, я договорю, но никто в Светлогорске этим не заботился, потому что мысли такой даже в голове у людей не было. те, которые пришли, 150 человек, что можно было бы сделать открыть чат, это легко и просто, и Facebook, к примеру, и при этом привлекать к этому проблемы внимания, соответственно. Они бы гораздо больше бы ну, эффекта сделали. Дело в том, что там сидит только тусовка оппозиционеров, а большая часть населения, они там не... Тушуются, ну, и я, не скажу, это... Так, это я скажу так. Это хорошо для если координации, ты... я говорю. Я, я скажу так, если ты хочешь поменять что-то в Беларуси, то уходи в ВКонтакте, Одноклассники, иди на facebook Только так. Если он там, там, в Фейсбуке все самые... А главное, событие. Я беларуси, хочу сказать по-другому. Это на самом деле неправильно. Дело в том, что это хорошо для координации, то есть, чтобы между самими оппозиционерами координироваться, но не с народом. Потому что народ так, как я сидел скажу, в однокласниках и ВКонтакте еще. Я тебе в пятый раз повторяю, или ты меня не слышишь. Если ты хочешь что-то поменять беларуси тебе придется перейти на Facebook. Нет, я говорю: это только для координации между оппозиционерами. Я если ты хочешь поменять повторяю, в Беларуси, ты должен привлечь народ! Иди скажи какому-нибудь ватнику, что ты не должен сидеть ВКонтакте, ты не должен сидеть в одноклассе ну, Хорошо, потому что Сиди это ты плохо. Своим... Сиди ты в своем ВКонтакте, кто ж тебе мешает? Ну заведи дополнительный в Facebook э, ну, У меня все друзья там, нафиг мне твой Facebook остался. Он неудобный. Вот контакт. Я, а я, я скажу так: Ну, в Telegram зайди в конце концов. А зачем Телеграм? Он вообще фигня. Скажет: вот, у меня все друзья. Ну, я скажу все тогда. Тебе сложно дополнительный аккаунт создать. Ну, если вы даже аккаунт не можете создать в Телеграме или в Фейсбуке, тогда что вы тогда хотите? И то, что изменять? они могут, они хотят просто. Зачем? Так, так нет, для... они для могут. Для чего? чтобы координироваться, опять же, чтобы это нужно оппозиционерам, тем активным людям, которые что-то делают. А это нужно тем, всем делают. Это не нужно всем. это нужно, всем. Нет, это нужно, нужно всем. всем. Это нужно всем. Если бы это было нужно всем, это бы уже давно создали. В том-то и дело, что раз люди создают, перешли, значит, что -то люди не нужно и создают вообще там, создают. Это нужно единицам. И создают еще раз повторяю. не единицы, опять же, создают люди. После 2017 года люди кучу каналов создали и куча людей туда перешли. А ты мне сейчас будешь обвративать, что это не переходят. кому это нужно, те, кто что-то делает. Остальные вот обсудили, люди, людям нужно сидеть, сделать, люди. Решить, людям нужно решить проблему, они будут переходить, хотят, не хотят, но в Facebook и Telegram. Если хотят, они что-то поменять в этой стране. В том-то дело, что процентов 80 они не хотят ничего менять. Те 20 процентов, которые делают, еще... они создают. Вот ты достал. Если я бы хотели, все бы уже поспорить. давно изменилось. Хорошо. Достаточно 5-8 процентов, чтобы что-то изменилось. А их нет до сих пор. Так переходят люди, ладно, да, все, давай следующую новость. Серьезно, тоже, блин. Короче. Лу Следующая следующую новость. Так, показуха 80-го Уровня. До приезда Лукашенки фарбуют пустые домы, прозначенные под взнос. Это вот в Гродно. Заколоченные дома, которые аварийные, должны снести, их покрасили перед приездом президента. Зачем, непонятно. Дома аварийные, проще было бы их снести тогда, чем красить. А то покрасили к приезду, потом сносить. Деньги на краску, конечно, лишние. Ну так, ну, так за такое-то время проще покрасить, чем снести. А то приедет Лукашенко, тут а что-то что-то что сносит. По их логике это вполне логично. но ну, это мне напоминает Россию и подготовку чемпионата мира. Так это же не логика обычных людей, которым надо нормальная страна, это же логика тех людей, которым нужна показуха, которым нужна собственная власть. Все просто очень. Вот я смотрю сейчас чат, Найдбот э, за капс забанил сообщение Вячеслава Дерикова, он все полностью сообщение написал капсом, сейчас вот он пишет, э, перекурю, говорит, отвечу, отвечу по фейсбуку, расскажу вам свою историю, как я проверял нас там просматривают гибисты или нет. И у меня супер доказательства того, что просматривают. То есть, ну то, что Facebook дырявый, это как бы уже очевидно, когда Цукерберг там вот. В сравнении, в с ВКонтакте. сравнение с контактом. Нет, надо выбирать лучшее просто. Facebook, во-первых, неудобен многим, а во-вторых, просто если уж заводить, так Telegram тогда сразу. Я не знаю, что Вячеслав особенного такого сказал. А у меня такой привет, гибистам, привет, гибисты. Ну как вам нравится наше наше общение? Поделитесь вашим мнением. Например, у меня на странице в Фейсбуке, мне будет интересно. Да какое мне дело, смотрит или а не смотрит? Что смотрит? Вот, дело мне до этого есть. Ну, тем более, ты же ничего такого, ни, ни экстра экстраординарного не совершаешь, просто общаешься с кем-то. Все это запугивание, так называемое. С это просто для того, чтобы молчали, что-то не выражали мне до этого ну, да. дела банальная психология, ты все тут даже дело не в новых рамках, просто создает и все, там переписывайтесь по поводу политики в Фейсбуке, А в ВКонтакте просто там не знаю мемы как это обычно бывает у детей. Ну, большинство людей используют контакт именно для общения там со своими одноклассниками, друзьями, потому что там можно фотки последние там кого-нибудь знакомый посмотреть там или что-нибудь еще, что друг там делает, сосед, то есть вот для этого большинство людей соцсети используют. Те, кто занимается серьезной деятельностью, они, конечно, уже ушли давно, и россияне в том числе из контакта дело в том, что большинство-то людей не занимается никакой деятельностью. Они просто фотки смотрят, видосы, мемы, и все. Поэтому они сидят большая часть населения. Посмотри, что ну, в топах на ютубе. Вот. Это развлекуха сплошная, какие-то КВН, Ч... какие-то Чез... и там, всякую Я херню понимаю, там, Через э, мемы 8. как раз-таки привлекать. Серьезно, а телом. вот тут уже возникает вопрос: то есть группы вот э, Белсосуд пока еще не трогают, а вот э, группу тунеядцы социальные чтивенцы, прижали, когда были тунеядские протесты. Поэтому тут и мемы не помогут. Если что, то контакт сразу пойдет навстречу белорусским властям и все закроет. По поводу фейсбука Facebook. Ну, нет. Да, По поводу Facebook вот, вот, нет, это... они так не сделают. Тут в этом фейсбук плане Facebook намного лучше. Да. не крути куда же они посмотрят сообщение плевать то есть они не смогут просто просто взять да удалить там какую-то страницу и так далее обычно помимо всегда привлекает именно от вконтакте всегда так было в фейсбук я что-то не могу предпомнить ну самый надежный конечно способ использовать дрессированных голубей которые будут приносить письмо только э, хозяину которого они найдут по запаху это никакие хакеры не взломают ну, на этом как бы те новости, которые я заготовил, закончились. Возможно, еще какие-то новости ты бы хотел Фридом озвучить за последнее время поступили? Ну там. давай, там, кратко. Сейчас, подойди. Ну, бензин дорожает 20 раз за год. Опять же не на новость. Ничего на прошлой нового. неделе дорожал. Беларусь возьмет у России 630 миллионов в долг, чтобы отдать старый долг. По состоянию на октябрь 2017 года. Задолженность Беларуси перед Россией составила 6,5 миллиарда долларов. Нормально, да? Ну, типичная ну. практика. Берут долг, чтобы отдать предыдущий более крупный долг. точнее даже процент. Есть даже цифра по поводу долгов в Беларуси. То есть, 10 тысяч 50 рублей, столько составило размера государственного долга в Беларуси из расчета на каждого работающего жителя страны по состоянию на 1 сентября 2017 года более 95 процентов этой суммы сформирована в иностранной валюте, то есть можно уже приписывать, наверное, там 100 баксов или, точнее, 100 рублей или 200 уже в рублей, потому что уже новый кредит. <coughs> нормально, да? мне больше мне больше всего интересно, когда до Лукашенко когда идет понимание того, хотя он уже это сам давно осознал что нынешняя россия для него не союзник а просто ситуативный партнер он продолжает ну, набирать кредиты и так и я закончу свою мысль. А, как вот мне интересно по его логике где находится предел вот этого вот кредитования он будет бесконечно набирать в долг ну, чего -то? и у россии закончится у россии с тем до деньги закончится и он это поймет когда он уже отсюда уедет я так думаю пока ну, дают, на он набирает кредиты но уже ну, это, это как лудоманы. они будут играть бесконечно пока пока не потеряет все а это все это наша страна с вами кстати ты мне такую одну интересную на одну интересную мысль навел если лукашенко знает что российская экономика сейчас переживает не лучшие времена может ли он надеяться на то, что эти кредиты он России никогда не отдаст? Вот что интересно. Да, интересный он... вопрос, кстати. Возможно, он набирает в надежде на то, что Россия развалится и... Слушай, а Лукашенко надеется в том, что он отдаст деньги? Или когда он берет кредит? Ответ нет. Тем не Просто не... все равно. Тем не менее, Лукашенко будет торговать своими... <связычного> И Митадором, <Методором, связычного> ты пойми простую вещь, Лукашенко берет кредиты себе, а отдавать их нужно народу, то есть это, он берет как президент, как представитель страны, но деньги эти он берет себе лично, в свое пользование, поэтому ему никогда ничего На не придется резиденцию. отдавать. На резиденцию очередной Ему не придется ничего отдавать, придется отдавать белорусскому народу. Он же берет не от своего имени, а от имени Беларуси. Ну, да, да. Поэтому, если что, и как, поэтому... он просто уедет и скажет: все, а я теперь не президент Беларуси, если кризис начнется. И, и поэтому он э, вот этих кредиты уводят ну, на иностранных, типа, ну, то, что ты зачитал в начале стрима. Ну, если ты помнишь. Mm -hmm. э, декреты номер три, и Песит этот бред э, Ну и так далее. Может, в этом сказать, в плане. Так, ну вот еще одна цифра. 1,3 миллиарда рублей такая дыра ожидается в Фонде социальной защиты населения по итогу 2019 года в Беларуси. Это несмотря на повышение пенсионного возраста. Дефицит снова будет покрыться за счет средств бюджета. Вот о чем я говорил вам. В принципе... И, кстати, мы же не поставали по поводу пенсионного возраста. Вот да, у нас россия. вообще никак не протестовали против этого. Приняли, но и приняли, сели на бутылку и нормально. Все они сели на дубинку как мозари и сели. Самое интересное, что я уже не знаю, сколько сотен сообщений отправил в администрацию президента, и они мне так старательно отвечали на все. Ну либо отвечали, то есть давали какой-то ответ, либо говорили, что вам уже ответ был дан. И ваше раз обращение рассмотрено, ну оставлено без рассмотрения. Но последнее обращение, когда я начал задавать, одно из них было: почему на общественное обсуждение не, выно, не выносились такие проекты, как повышение пенсионного возраста и строительство с Уже сколько времени прошло, ответа так и нету. Это интересно. А что ты по поводу чего обращался обращался через электронное обращение в администрацию президента почему на общественное обсуждение не выносились проекты о повышении пенсионного возраста и строительства БЛС. Так, мне ответа и нету. Хм. Петицию писал? Зачем не петиции, если я напрямую отправляю и они мне отвечали на все, а на это так и не ответили. Ну, так ты петицию писал по этому поводу, что они не ответили на сообщение твое? Ну, пока что еще не прошло настолько много времени, чтобы писать петицию. Ну, подождем, а потом напиши петицию. По крайней так. мере, по крайней мере мне кто-то даже звонил из администрации не администрации президента, а кто-то из чиновников, связанных с не знаю социальной защиты, трудовой делами. У меня ответ опубликован на в Фейсбуке, но уже со всей не хочу сделать себе рекламу. Даже до, до, до такого уровня опускаются чиновники для людей, чтобы даже позвонить. А тут на такие элементарные вопросы и нет ответа. Ну, и методором... Очень интересно. Они на самом деле методором опускаются до разных вещей. Вспомни силу справедливости. Но они не опускаются до людей, когда мелкие проблемы не опускаются, а когда такие важные не опускаются, что в принципе логично так вот, говорю что они опускаются методуром до многих вещей то есть вспомни э, силы справедливости он говорил что у него есть 20 минут жесткого порно с участием кого-то гей-порно из администрации президента так что они много до чего там опускаются ты это тоже помни в виду тут по поводу фейсбука вот еще кто-то кто это кто-то еще говорит про гей-ропу, как-то, как, -то, как -то Да, так делать. они же потом и говорят, то есть сами там снимают гей-порно, а потом рассказывают. Же, так они же на этом и помежены, в том-то и дело, и постоянно этому педалируют эту, эту тему непосредственно. Ну у кого что болит. А, так вот, вот здесь Вячеслав пишет, а, также, же... Э, так, подожди, вот он начинает По фейсбуку Я переписывался с двумя парнями из Греции и Бразилии Иностранцами Переписывались очень плотно И потом вдруг резко переписка пропала Я ждал где-то год Писал, каждый день им ответа не было Ну и что? И вот это что доказывает, что ФСБ там или кгб читает что-то? По-моему это ничего не доказывает Может они просто потеряли пароль и все И больше не заходит Причин сто 500 может быть фейсбук не сломают так как вконтакте это ну, факт какие группы они не могут убрать и привлечь там занимаем и так далее это как если, конечно там нацистская там, свастика и все такое уже я а там другие вещь. проблемы на западе сейчас активно набирают обороты вот эти леваки и они банят там за все феминизм там про негров что-то ты сказал про женщин что-то не ну, то сказал твиттер ну, эти всякие, все они там банят. Если ты, если ты хочешь там ну, нужно быть поликорректным конце концов это даже на пользу в этом в этом плане имею в виду. естественно должна быть свобода слова так по поводу нефти нефть пока россия не перекрыла запрет на экспорт идет вот здесь... на следующие нефтепродукты мазут нафта вакуумные газуэл бензин дизель денежного выражение это затрагивает около 1 2 миллиардов долларов то есть всего лишь так а, по поводу вот этой новой защиты, России не будет поставлять в Беларуси темные нефтепродукты до конца 2019 года. Как сообщила корова департамента Департамент налоговой и таможенной политики Минфина РФ Александр Сазанов объема беспошлиных поставок российских, Светлых нефтепродуктов может сократиться более чем в 6 раз, а поставка темных нефтепродуктов вообще прекратится. Ранее Беларусь экспортировала получаемые из России темные нефтепродукты, теперь по условиям договоренности такой возможности у них нет. И вот то, что я зачитал, 1,2 миллиарда долларов потеряет Россия на этом всего лишь, соответственно но ну, мне выну... <къем> вот что новость которую я бы не то что походил обсудить просто получить не логический ответ а, Когда украинская церковь получила атаки фалию сказал что будет на это серьезный ответ но почему он решил его дать минске единственная логика которую я прихожу это получается то что он ответ будет давать низкими руками руками беларуси Ну, БПЦ полностью зависит от российской РПЦ, к сожалению, нам бы как-то оторваться от нее. Но это нужно развивать именно католицизм что ли, не знаю, чтобы как-то оторваться. Католицизм от к РПЦ, РПЦ же это... не имеет никакого отношения. Это -то совсем другая дело. церковь. В том-то и дело. В том-то и дело. Этот код. Артем, бы сейчас все это объяснил. Католицизм есть и сейчас. Но он не не развит там. Это вопрос личных предпочтений людей. Если люди не хотят быть католиками, а хотят быть православными. Я -то, понимаю. Что? Тем более только... католическая церковь намного более авторитарна, чем православная еще. Нет, у нас она вообще по толком не влияет, потому что там нету. Не избрали кого-то там. Ну, Артем, можешь почитать комментарии, переписку мою с Артемом, он там все это пояснил. Я, честно, не религовед, поэтому не могу тебе сказать. Ну, короче, это очень сложно в нашей БПЦ делиться от РПЦ. По сравнению с у, пц или что там у них. Вячеслав Дариков, это все равно ничего не значит, то что у них пропали значки, они могли просто уйти из Facebook, они могли забыть, как вы говорили пароль они могли уйти в другую социальную сеть, они вообще могли уйти из социальных сетей, это ничего не значит. Ну тут пишет Евгений Вятка, что мне вопросы задали на Телеграме во время эфира, читаете комменты, тут нет, причем здесь Телеграм? Я во время эфира читаю новости, то есть у меня даже второй браузер открыт, закрыто, я даже чат бывает здесь, который в ютюбе не всегда смотрю, я специально сворачиваю, чтобы посмотреть, почитать. Телеграм у меня вообще не включен в это время. Во-первых, чем больше разных источников, тем сильнее, то есть трафик загружен, чтобы стрим шел стабильно. Ладно, стараюсь... мы не по теме говорим. Я, отв... так, я отвечаю. Беларусь... На вопрос. Мы, мы говорили насчет того, что Беларусь сама хотела запретить торговать через интернет подержанными товарами. Нет, мы не затрагивали. Говорю. Но я затрагивал. Так, сейчас еще. Так. А. У белорусов не заканчивается валюта, они чисто продают. Поле 30 месяцев подряд за январь-сентябрь население продало банкам наличную валюту на 5 миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона долларов. Купило 4 миллиарда двести семьдесят миллионов. Чистая продажа составила 1 миллиард четыреста девяносто три миллиона. То есть это отчетливо говорит о том, что у белорусов нету вообще денег на то, чтобы купить отложить деньги в этом плане. Лишь бы поесть купить в этом. Либо наоборот. Он говорит В каком плане, что у белорусов куча денег и не откладывают в рублях, ты это хочешь сказать? Ты это серьезно сейчас? Нет, наоборот, то что они стали, могут посмотрели что а, лучше я это оставлю, куплю деньги где-нибудь, где не в Беларуси. Потому что качество продукции может упало, а я куплю где-нибудь в Польше. Что купит? Купит, а не копит. Что купит? Что угодно. Где бы не в Беларуси. Мы сейчас про. Я еще зачитал новость про доллар. Ну, ну так и я говорю про это. Так что за что? Как это? Что к чему? Я тебе про холодную ты мне про пробег. Я говорю, как, что... как одно вообще к другому. Я к тому, что белорусы раньше кучу долларов покупали, потому что, ну, э, очевидно, всегда белорусы покупали доллары, потому что это самая надежная валюта, в принципе. Сейчас у белорусов нет денег, это, самое, это очевидно и так. И вот уже 30-й -30 месяц подряд белорусы только сдают деньги, потому что у них нет денег, чтобы даже купить поесть. Этом, они, пр они продают фридом больше, чем покупают. Вот в чем дело. Они покупают тоже, но меньше, чем продают. То есть разница... Какие тебе про это, это говорят? Ты, ты, ты понимаешь, вы что, с ума сошли оба? Я вам говорю, что людей нет денег, поэтому не продают заначки, убирают. Кубышки свои достают и заначек. Нету денег. Вот я что вам говорю, вы что, издеваетесь так? видимо я отвлекся на свои не знаю кому говорить поэтому... я да. просто подключился чтобы сделать небольшой комментарий по поводу того что э, и покупают тоже но просто меньше чем продают это да говорит о том что ну, люди нет денег они достают свои слава. запасы валютные и продают их чтобы купить ну, да вот это его. это основное но это понятно и здесь. с собой как бы никто и не спорил о чем здесь речь ну, что тогда так что там А вот это новость новость про то, что на Западе скорой семьи не будет. Мужик на мужике женится. Ну, это заведение Лукашенко. Это зачитывали? Нет, не зачитывали. А стоит ли? А стоит ли, а стоит ли? не все же новости, а только самое важное. Лукашенко вообще ну... языком любит молоть все, что но Ну, это так, там есть сравнение того, что численность рождаемости в цифрах. Ему надо за своей страной смотреть а уже на других. Я тебе вам говорю да, у про нас численность на падает. нашей стране. Я вам про это и говорю. Вы мне хоть дослушайте. Хотя, гей... Хотя с геями у нас как бы все в порядке. Так, на счастливых семей Беларуси у нас попадается раз... больше половины браков. В 2016 году Беларуси на тысячу браков приходилось 506 разводов. Да, больше половины. По этой семье... До этого семьи в нашей стране было прочнее. Например, в 1959 году распадалось лишь каждый 18-й брак. В 1979 каждый 4 -й. Численность населения Беларуси за первый каталл 2018 уменьшилась на 7500 тысяч человек и сокращается каждый год. С января по март 2018 в стране родилось 23 тысячи детей. 6,5, меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Это так, слово о его словах о Западе. Ну, очень есть, оказывается, что по статистике, ожидаемость в европейских странах, где узаконены однополые браки, выше, чем и Беларуси. Так, так она всегда была там выше. И до слова Лукашенко, и после. Не, ну, я, я могу вот побыть, включить Ржим Батника и сказать, что что это все иммигранты они коренные жители европы ну евросоюза но сослаться на факты нет но такие есть есть куча фактов этого ну их надо будет предоставить ну посмотри если тебе не лень Ну это вот только остается их. ну я могу то же самое про наших иммигрантов сказать что у нас тоже куча иммигрантов есть с той же россии и Украина. Ну, так что. Так что это даже я сам же себя могу опровергнуть, это не является аргум... аргументом. Ну, уже ватную логику рассматривали на прошлом стриме. Ну, что? Все, в принципе, основные новости. Все пока. Нет, там какая-то новость и статистика очень интересная, что бел... белорусам, по-моему, плин, где то Сейчас я вам просто хочу зачитать. Это для ваты интересно будет даже. Сейчас, секунду, погодите. зачем раз нету значит нету время потеряли уже много то есть чего ее искать если бы была такая важная новость то ее бы можно было заранее отложить вот я посмотрел некоторые все даже новости которые меня бы интересовали по мне по крайней мере пока я, я вот нашел вот 58 белорусов по данным исследования ИПМ не может позволить себе регулярно покупать мясо особенно одежду и мебель и стала отапливать дом то есть 58 процентов нормально да вполне нормально да вполне реалистично ну тут надо смотреть а в прошлом году этот показатель составлял сколько процентов а, ну, в прошлом году естественно было лучше как и по всем другим показать ну, вот я тоже про... про... раз так я те же привел до этого новость про рождаемость ты меня слышишь вот а причем здесь рождаемость и то, сколько люди могут позволить себе ну, купить это... мясо? взаимосвязано непонятно что взаимосвязано просто. но процентные показатели я имею в виду про то, сколько могли позволить себе Например, в прошлом году белорусы купить мясо того же, да. Тот же показатель за семнадцатый или шестнадцатый год, например, сравнить с этим годом. Потому что для большинства Я людей могу это мало, что. Чтобы... Могу, могу поспорить, что было лучше. Вот из-за этого было лучше, падает все и там, и там. Ну, и все, тогда на этом мы заканчиваем наш стрим. Подписывайтесь на канал и через неделю мы опять встретимся на новом выпуске новостей.